Добрый день, сегодня хочу продемонстрировать тонометр, автоматический, кистевой, ну, запястье. Покупал его где-то года два назад, ну, как-то не особо не верил, что он будет правильно измерять давление. Обычно доверяю его такому механическому, ну, решил, так как скидка была, я покупал его за 500 рублей. Сейчас он и рублей 800 стоит. Вот. Ну, ради интереса я его взял. Ну, вот так он надевается на запястье. Решил его проверить, сравнить с механическим. Сейчас механического нет, не знаю, куда он делся. Измерил показания на этом тонометре и на механическим. Как ни странно, все совпало. Ну, там плюс-минус, может, 5 единиц. Вот смотрите, сейчас я попробую померить. Давление обычно высокое. вот, пожалуйста, показал мое точное давление 147,98 тут показывает пульс вверху дата можно дату ставить, время запоминает он до 10, кажется, показаний вот, вот сейчас посмотрим последних нет в инструкции было написано, я уже не помню потерял куда-то вот Показание, если видно, 98 на 63 это показания супруги. Тут все фиксируется и дата, и время. Тут сердечко показано было. Вот. Не знаю, видимо, что-то превышало. Это не разбирается, просто измеряю давление. Короче, очень большая память у этого прибора, да, до 99-ти. Казани сохраняет. Инструкция небольшая здесь указано, как правильно измерять. Честно говоря, я вообще не верил, что он будет что-то вообще показывать. Даже не надо, как обычно говорят, что на, на таких тонометрах, надо где-то три раза измерять и средний арифметический высчитывать. Тут он каждый раз показывает практически одинаковое давление. То может, как я говорю, 5 единиц будет разница. Можно настраивать время. Короче, Очень хорошая штука. Рекомендую всем. Два года служит мне. Я это что случайно включил. Ни разу не подвел. Батарейки, как ни странно, я вот самый дешевый. Сюда вставил в один раз. В феврале 17-го года заказывал. Мерю участки давления. И ни, ни разу не менял батарейки. Что удивительно. Ссылку на продавца. Вот такой я дам в описании. Такой так, вот интересный кейс у него был. Лежит он обычно на самом деле вместе у нас. Коробочку я хотел поискать, но почему-то я ее не нашел. С переездом да, куда-то у нас исчезла. Все. Это обзор такой. Товары, которые давно заказывал, но хотел поделиться своим впечатлением и своим мнением. В данном товаре Это полезная вещь в каждом доме. Рекомендую. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будет еще впереди много обзоров распаковок.